Успокоились. Ничего хорошего пенсионная система человечества сейчас не несет. Она подрывает стимул к труду, к накоплениям, снижает горизонты полноценной жизни человека. Поэтому, соответственно, пенсионная система будет замена добровольными накоплениями и инвестициями в человеческий капитал. Эту речь Назаров произнес в 2014 году, а в году 2019 нам представили, что новую систему гарантированных пенсионных накоплений, сокращенных ГПП. Людям предлагают самостоятельно отчислять на пенсию 6% от зарплаты. Хочешь – копи, не хочешь – не копи, но потом не обижайся, что придется стоять на паперте с протянутой рукой. Но у Владимира Назарова для вас есть хорошая новость – бесплатное здравоохранение останется пока останется. Если у вас чудесное социалистическое здравоохранение, где все всем гарантировано, ну, на реформы в пенсионной системе можно закрыть глаза, если там, в 55 лет вас если что, быстро и качественно прооперируют, то на то, что повысит пенсионный возраст, а потом вообще все это отменит к чертой матери, вы будете реагировать не так агрессивно, как если бы вы еще и болели при этом. Вот он, Владимир Назаров, разработчик и лоббист пенсионной реформы. Не без его участия правительство повысило пенсионный возраст, отменило индексацию выплат работающим пенсионерам. Ну а дальше больше. Вы слышали, пенсионный возраст отменят к чертовой матери. Но если вы думаете, что Назаров на этом остановится, вы глубоко заблуждаетесь. В нефим готовы еще несколько реформ. Каких? Расскажу 29 ноября на телеканале «Царьград». Программа появится в 17.00 по московскому времени. Не пропустите. Такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. То есть если мы будем идти от исток,